Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. Сегодня у меня на обзоре новая компания, проект, кто как называет, довольно-таки интересный. Перейдя по ссылке, вы пойдете на вот такую его вот страницу. Данный сайт, он сделан под телефон. Здесь сразу видно какие-то там документы, что компания зарегистрирована в Канаде. Ну и так далее. Это нас, конечно, не сильно интересует. Также вы здесь при регистрации получите бонус 10 долларов. Здесь есть майнинг, если мы перейдем на домашнюю страницу, здесь каждый час нажимаем на любой шарик и нам выпадает рандомное количество денег. Вот мне выпало 0,17 центов и здесь каждый час. Также в этом проекте есть куча разных бонусов, ссылка будет в описании более подробно, вы сами придете там, почитаете, ознакомитесь. Также есть здесь вот демо счет. Тысячу долларов вам дают, чтобы поторговать. ну торгуем мы по сигналам через бота. Я вот здесь торгую. И сейчас я вам покажу результат. Смотрите, я никого сюда не призываю, не заставляю. Если вы сюда заходите, будете сюда вот инвестировать сюда, чтобы вот зарабатывать на майнинге. Вот здесь на майнинге, чтобы клацать раз в час. И вам какая-то прибыль будет капать вам нужно обязательно пополнить здесь счет минималка здесь 10 долларов 10 долларов вам дают за регистрацию но если вы с вот этих 10 долларов которые вы пополните заработаете на трейдинге 30 долларов умножить свой депозит в три раза вам эти 10 долларов дадут вывести вот, к примеру у вас 10 было на 10 вы пополнили сделали x3 у вас 50 долларов и вы сможете их вывести. Бонусные 10 долларов вы сможете вывести. Это все прописано в правилах. Более подробно ссылка в описании. Кому интересно, давайте приступим к регистрации. Итак, чтобы зарегаться переходим вот по ссылке. Вот такая вот страница и нажимаем ⁇ Клик-ту регистр ⁇ Здесь нужно указывать свой номер телефона, именно тот, который у вас есть, который вы пользуетесь постоянно. Здесь нужно прописать код подтверждения, вот капчу разгадать. Далее придумать пароль. И пароль для вывода денег, это 6 цифр должно быть. И нажать кнопку зарегистрироваться. Далее вы на вот такой вот кабинет. Здесь вот домашняя страница. Здесь будет руководство для начинающих. Можете перейти, почитать, ознакомиться, через переводчик все переводится далее майнинг это вот э, дают бонусные деньги на которые можно торговать через бота на бота я оставлю ссылку в описании это телеграм канал и здесь вот дают сигнал вот давали здесь сигнал вот на 5 минут сингла сейчас я с вами на... покажу как это все работает Итак, вот вот мне дали сигнал 5 минуты синглы. Итак, переходим на сам проект, нажимаем транзакцию. Нажимаем транзакцию, нажимаем здесь купить синглы. Давайте 2 доллара и нажимаем здесь подтвердить. Итак, видим вот пять минут. Купить синглы все как э, дают вот здесь сигналы также здесь вот можно на одну минуту но ну, я заметил там по пять минут даются сигналы кто с этого получится ну это нужно проверять э, с данным сайтом В данный момент я проверяю на реальные деньги вы можете здесь зарегистрироваться получить 10 э, бонусных долларов зайти на демо счет и попробовать поторговать на демо-счете по сигналам. Далее, здесь у вас будет сейчас я вам покажу. Переходим в мой кабинет. Вы здесь можете выбрать языки на котором вы говорите, и здесь, там где раздел Скидка, будет ваша партнерская ссылка. Вот она. Копируйте, раздавайте друзьям. Знакомым и будете зарабатывать на партнерской программе без вложений. И здесь вот все описано, все на английском, как работает партнерская программа. Вот такой, друзья, проект. Кстати, давайте я вам покажу э, торговлю свою. Вот моя торговля. Итак, давайте начнем с самого начала. Расход доллар. Далее майнинг. Расход от 1,5 доллара, доход 2,9. Здесь сделка не сработала. Далее вот расход 0,1 не сработала. 1,1 не сработала сделка. Точнее 1 не сработал. Доллар я поставил, не сработала сделка. Потом я поставил доллар. Здесь доллар 95. x 2 ну вот, вы видите все на своем экране. Вот здесь я поставил 2 доллара, я снял 3,9. Далее я вот поставил 1 доллар. И там, где нету дохода, значит, сделка в минус. Вот я только что поставил 2 доллара, расход, доход мы посмотрим. Ну и вот э, вся наша торговля. Также вот я вам покажу скриншот. Данный проект работает уже 3 месяца, у них домен куплен на 2 года. Вот скриншот человека, который здесь зарабатывает и выводит вот такие суммы. Вот 27$, долларов 38$, 27$, 65$, 220$, 29$, 30$. Ну, данный проект он платит. Как он будет дальше работать, время покажет. И давайте сейчас вот я вам продемонстрирую, что данный проект платит нажимаю вот кнопочку снять выбираем здесь кошелек свой доступно вот мне 15 долларов давайте попробуем всю сумму вывести 1576 и нажимаю снять сумма вывода должна быть число чистое без всяких там и вот сетевая плата 1 доллар. Нажимаем снять. И здесь нам нужно прописать пароль для вывода денег. Прописываем и нажимаем подтвердить. Итак, видим, на балансе осталось 4,66. Так, сигналы запись. Итак, откроем свой кошелек. Итак, пока еще ничего не пришло. Баланс 4,66. Сейчас, подождите, сейчас все в прямом эфире, мы все сделаем. Итак, смол 5 минут. Видите, записываю видео и торгую смол пять минут нажимаем здесь купить смол давайте 1 доллар и подтверждать так я сейчас назад в мой кабинет торговля вот я здесь расход 15 долларов расход 1 ага вот я здесь поставил 2 доллара заработал 39 моя сделка последняя сработала итак откроем кошелек так сумма еще не пришла итак друзья я продолжаю данное видео смотрите пока я ждал вывода средств мой баланс увеличился еще плюс 8 долларов на счету и вот здесь очередной сигнал биг Получается 5 минут, перехожу, еще раз показываю, нажимаем вот на трейдинг, нажали нажали купить, биг, выбрали здесь доллар, 5 минут выбрано и нажимаем подтвердить. Итак, торговля пошла, перехожу в мой кабинет, видим на балансе у меня вот 7,4, торговля, видим вот расход доход расход доход ну последние сделки они 3 сделки и все в плюс даже вот раз два три 4 в плюс сделка плюс я вывел получается 14 долларов вот плюс 14 долларов все успешно все вывелось но ну, претензии к данной компании ну нету абсолютно нету даже вот видим здесь у меня вроде бы бонусный баланс был я даже бонусный баланс вывел все очень круто все нравится кому данный проект интересен я все ссылки оставлю в описании также оставлю ссылку на телеграм бота переходите регистрируйтесь и зарабатывайте ага чтобы получать вот этот вот бонус на балансе должно быть минимум 10 долларов в общем, друзья, все ссылки в описании. Пишите свои комментарии. Всем желаю больших заработков. Всем хорошего дня и всем пока.